Мне очень бы хотелось представить вашему вниманию часовое направление марки «Венгер». «Венгер» в принципе уже очень широко известна на нашем рынке. И в основном это известно как производитель Travel Gear, хорошее сказать, качество по очень разумной цене, но также Венгер делает по этому же принципу и часы. На сегодняшний момент это достаточно уникальное предложение, потому что диапазон Венгер на сегодняшний момент приблизительно начинается от 7 до 25 тысяч рублей уже за хороший хронографы 200-метровый. Достаточно демократично для реального SwissMade, вот. Предлагает э, трехлетнюю годовую гарантию, что в таком диапазоне и в таком классе марки тоже э, редкость огромная. Вот. Все это стало возможно благодаря тому, что Венгер сегодня это подразделение компании Victorinox, и продукция, часовая продукция Венгер изготавливается полностью на собственном заводе, э, полностью стопроцентно контролируем э, компанией. И используя все технологии и возможности, так сказать, часовой швейцарской промышленности, поэтому и стало возможным сделать вот такое уникальное предложение. Конечно, для многих э, Венгер э, и, в частности, часовое подразделение, э, ассоциируется с некой старой историей. Надо сказать, что сегодня это принципиально другая марка. Это обновленные коллекции, это обновленный концепт, это обновленное представление, продвижения марки. У нее есть свое лицо. Оно несколько там отличается там, от других марок этого же ценового диапазона и направления. Поэтому я предлагаю вам в двух штрихах посмотреть некоторые коллекции, которые хоть, в этом году были представлены на Базеле. Конечно, в первую очередь хотелось обратить ваше внимание именно на женскую коллекцию, которая представлена в этом году. Нежная, уникальная, с великолепными циферблатами. Многие привыкли видеть венгер, нечто урбанистическое, активное, связанное с походами. Тем не менее, это вот как раз и есть та часть изменения марки. Они стараются сделать достаточно разные коллекции, разные направления, в том числе идут и классическое направление, и вот новые линии очень изящных, нежных женских часов в диапазоне 8 до 11 тысяч рублей на российском рынке. Как раз вот ярко свидетельствует о том, что лицо марки «Венгер» меняется и меняется в очень хорошую сторону. Также хотелось обратить ваше внимание на полностью переработанную классическую мужскую линейку, которая представлена в этом году, она достаточно широкая. Можно увидеть очень интересные цветовые решения на циферблатах, хорошего качества, читаемые циферблаты, накладные риски и цифры. Также здесь применен некий хитрый дизайнерский прием. При, собственно говоря, том же диаметре, который сказать, была и в предыдущей коллекции, эти часы кажется, чуть больше по размеру, лучше читаемость, более открытая. На самом деле секрет и простой, и непростой с технической точки зрения. Безели стали очень тоненькие, то есть это вызвало определенные скажем, технические проблемы, которые были решены, но это одновременно дало возможность да, выглядеть часам более изящно, деликатно и визуально э, увеличить диаметр. Так же, как и вся линейка, «Венгер» имеет трехлетнюю гарантию. Практически все они от 50 до 100 метров водонепроницаемости. И ценовой диапазон э, здесь тоже достаточно демократичный, где-то от 10 тысяч до 15-16 тысяч уже за хронографы и браслеты. Безусловно, в линейке марки Венгер достаточное количество и традиционно спортивных моделей, как стандартных хронографов 100-метровых, так и, безусловно, есть линейка моделей, которая выдерживает до 200 метров. Причем это, наверное, верхний ценовой диапазон, который существенно ниже 25 тысяч рублей в розничных ценах, с достаточно широкой гаммой на любой вкус ремешки, браслеты, цвета циферблатов и формы браслетов.